Всем привет, с вами Нана Аква. В этом видео хотел бы поговорить о такой рыбке как атоцинклюс. В своих травниках содержу атоцинклюсов наряду с креветками омана в качестве помощника в уничтожении водорослей. Атоцинклюсы хорошо избавляют аквариум от зеленого налета и диатомовых водорослей на декорациях, растениях и стекле аквариума. С экспериментом как быстро эти сомики могут избавить аквариум от зеленого налета можно ознакомиться перейдя по ссылке в верхнем правом углу экрана. А в этом видео давайте поподробнее поговорим об этой рыбке. Средняя длина тела атоцинклюсов составляет всего 3 сантиметра, максимальная длина 5 сантиметров. Это очень миролюбивые рыбки и поэтому отлично уживаются с большинством видов спокойных рыб сходного размера, также отлично ладят с креветками. Атоцинклюсы тайная рыба, поэтому рекомендуется содержать не менее 6 особей. Можно вполне содержать до 20 рыбок на 100 литров воды. Что касается рациона питания, эти рыбки стопроцентные вегетарианцы и для полноценного здоровья питаться должны исключительно растительной пищей. Собственно, за их склонность к растительности они и завоевали любовь у аквариумистов, так как с большим энтузиазмом поедают водорослевые обрастания, при этом не нанося никакого вреда аквариумным растениям. В продаже встречается множество видов атоцинклюсов, но вне зависимости от вида, все эти рыбки одинаково эффективны в борьбе с водорослями. Поэтому можно смело выбирать самый понравившийся вид, не беспокоясь об их эффективности. Атоцинклюсы ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому максимальную активность проявляют после выключения света. Что касается освещения, то оно может варьироваться от умеренного до яркого. Сомиков цвет не сильно беспокоит. Если говорить о параметрах воды для содержания этой рыбки, то они достаточно широкие и подойдут большинству аквариумистов. Оптимальные параметры воды для содержания температура от 22 до 27 градусов, кислотность от 6 до 7, общая жесткость от 5 до 19. А дальше все как у всех, еженедельная подмена воды в районе 20%, не слишком обильное подкармливание и чувствовать они себя будут превосходно. Продолжительность жизни в аквариуме составляет около 5 лет. Если вы решите отнерестить этих рыбок, то тут не все так просто, как говорится в большинстве из источников. Отличить самца от самки не слишком сложно, самки крупнее самцов. Для нереста лучше выловить рыб в отсадник, подойдет и обычный пищевой контейнер объемом 20 литров. Будет отлично, если стенки нерестовика будут покрыты зеленым налетом. Нерест можно проводить групповой, рекомендуется отсаживать одну-две самки на 3-5 самцов. Дальше для нереста необходимо сымитировать сезон дождей. Для этого нужно поместить в аквариум компрессор, чтобы усилить аэрацию и увеличить количество подмен. Подмены должны быть ежедневными, причем подменяемая вода должна быть более холодной, нежели температура в отсаднике. В отсадник лучше всего поместить растения с широкими листьями, на них будут нереститься самки. Производители после икрометания отсаживать не обязательно, так как они не поедают икру. После того, как нерес закончится, температуру в емкости с икрой нужно повысить на несколько градусов и добавить метиловый синий, чтобы вода стала светло-голубого цвета. Это предотвратит образование грибков на икре. Личинки проклевываются спустя 3-4 дня с желточным мешочком, за счет которого питаются следующие 3 дня, после чего начинают питаться аналогично родителям. Теперь главное не забывать подкармливать малька кормами на основе водорослей, и можно наблюдать, как подрастает новое поколение. А на этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока.